Утро на радио Комсомольская правда. Авто пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят. 8 часов 32-32 минуты в городе Красноярске, это радио Комсомольская, правда, меня зовут Стас Патриев, Юлия Сысоева, здравствуй, Юлечка, дорогая. Доброе утро, да, всем желаю И я вам. И наш звукорежиссер Андрей Калинин, продолжаем эфир, эфир авто, И в гостях у нас уже появился Егор Фролов. Координатор Федерации Автомобилистов России в Красноярском крае, Егор, привет. Доброе утро. Привет, мы Серьезно тебя анонсировали с утра. Егор, да, сурово смотрит При и, этом, в общем, готов нравится, отстаивать. Права автомобилистов а и у нас в студии, и на улице. И да, вот я говорила новостях в новостях с самого утра: что прокуратура Красноярска Красноярского требует через суд расторгнуть в общем договор с компанией Инфоком. Инфоком, я напомню, занимается платными парковками в городе. Судебное заседание на 8 декабря назначено. Но какие есть предварительные итоги рассмотрения дела? Ну, в первую очередь, прокуратура вышла и по нашим ранешним обращениям, и по тому обращению, к мы как раз после комиссии по ЖКХ и транспорту, где мы озвучивали все доводы о том, что надо расторгать э, договор с компанией Infocom, которая не выполнила в полной мере э, свои обязательства, ну, как прокуратура назвала ничтожным, потому что там действительно э, если мы говорим о реализации технического задания в полной мере, она должна была быть выполнена еще в марте этого года. На сегодняшний момент если брать уже приблизительно декабрь, то сам проект, э, как как раз ровно год уже работает, при этом при всем выполнено всего 37%. И вчера на комиссии по экономике Тетенков Игорь Петрович озвучил о том, что город с этих парковок за год получил, по-моему, сейчас если не совру, 63 тысячи рублей. А вообще сколько ну как бы принес проект денег? Вот я, к сожалению, не знаю, ну, 63 тысячи рублей, это 13%, 13, вот, столько, 13 вот Это вот столько и принес, а столько планировали а, они получать. Я бы еще хотел озвучить, а при этом при всем город потратил а, 2 миллиона рублей на реализацию разметки, знаков и так далее. Но это мелочи, которые нам не озвучивают, вот, к примеру, по техническому заданию ограждения на площади революции должны были выполнены за счет инвестора. Но все вот эти столбики гранитные, которые сейчас стоят на площади революции, ограждают парковку, они за бюджет города. То есть, значит, город потратил еще больше, а заработал всего 63 тысячи рублей. Ну, как говорят некоторые депутаты, что проект делался не для того, чтобы зарабатывать деньги, а решать иные задачи. Ну, при этом, при всем, город говорит о том, что они вообще предназначались для того, чтобы все-таки улучшить пропускную способность центральной части города, но при этом, при всем, все говорят о том, что мы заработали вот столько-то денег, и это мало. Но это действительно ну вкладывать миллионы зарабатывать тысячи. Э, ну, любой бизнес э, – это просто ущерб по отношению вообще к реализации экономической. Не, ну они же могут э, объяснить что это отсутствием штрафов, да и безнаказанностью водителей, которые паркуют автомобили в этих а. в, в, на платных парковках. Вот вот они зарабатывают. Дайте вот, нам штраф вот а, на ввести сам... и тогда на... все будет хорошо. На будут миллионы... самом деле, если бы э, все-таки было реализовано в полной мере техническое задание, то, к примеру, как на площади Революции, там бы не избежал бы ты оплаты, потому что стоит шлагбаум. Ну, должен стоять шлагбам, и ты по системе аэропорт въезд-выезд должен подъехать, взять карточку, на основании того, что ты потом пойдешь оплатишь эту карточку, ты только сможешь выехать. Вот здесь 100% бы заработали. Ну, э, видимо, товарищи с инфокома решили сэкономить, э, сославшись на поддержку от администрации Естественно, поддержка от администрации была колоссальная Во всех средствах массовой информации шлагбаумы нам рассказывали Все хорошо, да, сам инфоком шлагбаума не поставил В связи с этим и не заработали Вчера, кстати, Глесков слава богу, что не поставили, как я как обыватель скажу Ну да, с нашей стороны это нормально Со стороны инфоком это действительно недоработки и э, вчера даже Глесков Сан Саныч озвучил А давайте сделаем вообще условия, поменяем а Ведь э, город не зарабатывает из-за чего? Из-за того, что инвестор не шевелится Так давайте задачам инвестора Давайте вынесем на торги все площади, как на, для павильонов да? э, Человек выигрывает на этом месте Без разницы, заработал он на этом месте или нет Он все равно заплатит нужную сумму И для того, чтобы э, инвестор заработал Давайте выставим на торги все площади, все парковки Пусть они берут в аренду на основании торгов, но деньги город в любом случае. Ну не пояснили, тогда у нас огромное количество владельцев или арендаторов парковок, каждая там кому-то принадлежит. И ЧП, Пупки, а, и ЧП Васьки. Да, я, я, я нет, я бы купил кусок земли в центре Красноярска, нет, чтобы тут не, туда купить, не, не пускать кого -нибудь. Не Купить, а взять в аренду. И вчера тоже на комиссии Золотухин говорил о том, что вот, к примеру, а давайте вот у тех, у кого есть бизнес рядом с этими парковками, то есть кому относится, да, вот эта земля. Отдадим им. Пусть они сами решают, делать им платно около своего бизнеса или нет. Я больше чем уверен, он сказал, что никто не будет делать их платными, потому что бизнес заинтересован, чтобы к ним приезжали клиенты. А что ж тогда город-то получать будет? Вот именно что. И сейчас и город не получает, и противостоит и ЗС, и горсовет, и одновременно... Егор, а ну, ты случайно не помнишь, сколько собирались получать в год за счет введения этих парковок? Да я, к сожалению, не помню, но... Ну, явно не 50%, правильно? Ну, ну да. Я, я, Вообще, я 13% не... от всего оборота. Какой оборот и расчеты, там? я, к сожалению, не знаю. Причем, когда выходили в департамент городского хозяйства с вопросом о том, чтобы реализовать эти парковки за счет администрации, говорилось, сумма 200 миллионов рублей для того, чтобы только реализовать этот проект. Но э, я вам точно скажу, у меня есть такая информация, я везде имею своих друзей. Э, мне сказали, что 200 миллионов эта цена была заниженная. На самом деле, по всем экономическим расчетам до повышения курсов валют, потому что все оборудование оно у нас иностранное, э, стоимость данного проекта составляла в 300 миллионов 200 рублей. 200 миллионов как минимум уже вбухали еще не вбухали. Ну, будут бухивать, уже ну, за 63 тысячи уже получили. Сейчас 74 брать. миллиона компания Инфоком потратила, администрация города потратила 2 миллиона, но это только на разметку и знаки, и при этом при всем но ну, вот такие прибыли. Ну, компания Инфоком жаловалась на это, что был поднят курс доллара, и они, в общем-то, не справились с этим заданием. И ну, по типа, этой причине тоже. Из-за этого они и паркоматы да, поставили, там без приемников, Но на самом деле это все отговорки, потому что нужного количества паркоматов даже по сегодняшний день не осталось. Стоит. пешеходная доступность в 150 метров как прописано по техническому заданию от одного паркомата до другого нету и там смешно получается ты понимаешь стоит э -э Рудка. в сто стоит парка на парком на, на парковках вот этих напротив паркомата стоит машина Ряд машин за ними еще один ряд стоит, и за ними еще один ряд, потому что ставить реально некуда. И вот, я не знаю, ну, первые будут платить, а вторые, то которые рядом с ними, за ними встали, что за что они платить должны и как. Сам, кстати, стоял так. Ну, если будет расторгнут договор с анпокомом, значит, ну, кто-то появится иной, ну, правильно? Изначально Иная мы, компания будет мы объявлен конкурс на городском форуме. Также озвучивали. И главе города озвучивали наше предложение о том, что давайте все-таки пригласим. Вот, помните, на прошлой передаче мы говорили пригласить специалистов из Богато. богаты. на самом деле э, я тут тоже узнал информацию что это оказывается губернатор э, ну, богаты и он действительно за полгода достиг вот этих результатов. И мы главе предлагали, давайте все-таки пригласим такого же специалиста в наш город, без разницы, он из России будет или там за границей. Оплатим ему все условия для того, чтобы он полностью реализовал все проекты, то есть предоставил всю информацию, как надо работать в какое направление надо направлять потоки, как должны ходить общественный транспорт, как должны ездить автомобилисты. Возможно, и вообще речь не пойдет о платных парковках. А если мы и говорим о соблюдении правил дорожного движения, да, об эвакуаторах, этим все-таки мы также, как Федерация Автовладельцев, настаиваем, должны заниматься муниципалитет. И штрафплощадки, эвакуаторы, а сами действия эвакуатора все-таки надо регламентировать. И этот регламент мы тоже предлагали администрации города. Но, к сожалению, администрация города нас не слышит. Она действует прямолинейно, как вчера выступал Игорь Петрович, ему задают одни вопросы, а он отвечает совсем на другие, на личные свои. Друзья, напомню, что у нас автопятница, такая рубрика, и в гостях, как обычно, по пятницам Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России в Красноярском крае. Егор, ну, давай перестанем считать деньги. Может быть, когда-то кто-то заработает, это не главное, но, в общем, главное, это совершенно другое. Вопрос о, главном, о основной идеи установки платных парковок в центре города. Разгрузило ли это хоть немного улицы? Есть какая-то статистика? Нет, не разгрузил. Причем администрация города считает, что они разгрузили по автобусам по общественному транспорту, у которых стоит система ГЛОНА, но мы все знаем о том, что сейчас для автобусов действуют выделенные линии, по которым они действуют, на которые заезжать абсолютно нельзя. Можно, если вы, естественно, перед перекрестком собираетесь совершить маневр направо, повернув. Но администрация города упорно считает, что пропускная способность увеличилась, потому что автобусы у них пошли быстрее. А пошли они как раз из-за того, что существуют выделенные линии. И они никак не относятся к платным парковкам. Если бы это даже не было Потому что, вы смотрите, на сегодняшний момент ситуация с оплатами, с остановкой в неположенном месте, она продолжается. И на сегодняшний момент, вот то обращение, ответ, который мы вчера выложили, прокуратура города, также дополнительно сотрудниками ГИБДД и нами, собираются провести рейд по нашим адресам, где мы указывали, что знак 327 и зона его действия попадает под парковки. Ну, в общем, мне кажется, стало только хуже. У меня не стало было груз. Да, только хуже стало. Вернемся к этой теме через несколько минут. Сейчас уйдем на коротенький перерыв для новостей. Не переключайтесь с нашего радио с волны 107.1 fm. Утро. На радио Комсомольская Правда. Это «Пятница». Программа о машинах и людях, которые их любят. 13 минут 9 в городе Красноярске, это радио «Комсомольская правда». 8.47, кто не понял. Я так, знаешь, когда ты высчитываешь По-моему, понять. Да, да, 8.47, пятница, 20 ноября. 40, 47 минут 9 еще можно сказать, друзья, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Стас Патриев, Юлия Сысоева, Егор Фролов, координатор Федерации автомобилистов России у нас в гостях. Продолжаем общаться, вот очень много... В прошлые 10 минутки мы узнали о платных парковках, о том, что в общем, мы и не помогли и не разгрузить центр города. Я так понимаю, и все это заработали 60 три рублей, да, я понимаю. Все равно в этом году ничего не решится. Да, понятно, что в этом году ничего не решится. Хотелось бы все-таки, что прошел суд и были результаты, и все-таки администрация города прислушалась к нам. Причем на городском форуме один из инвесторов, ну всем известный Конгун, предложил главе города прям о том, что я, говорит, готов поставить в центре города, где вы скажете многоуровневые парковки вот эти карусели за свой счет, но естественно они будут платные, я готов платить аренду, но при этом при всем у меня есть такая возможность это поставить, и он не один такой. И таких мест очень много. И те вопросы, которые мы ранее озвучивали, о том, что все-таки надо удовлетворить потребность центра города, особенно у социально важных объектов. И я еще раз привел пример на городском форуме о том, что авто, именно парковки не существуют у социально важных объектов. Один из примеров – это морковского Вимбаума детская поликлиника номер один – там родители высаживают своих детей на проезжей части и идут с, также с ребенком. И я об этом говорю уже три года администрация города в первом году пообещала и по сегодняшний момент там отсутствуют парковки. Но ну, это у нас у всех социальных учреждений такая да, ситуация. Да. Вот я не знаю, где есть парковка, где можно было сказать, о, да, вот здесь удобно высадить около краевой больницы. Ну, краевая это вообще притча выязыца. Да, краевая больница, Мне кажется, да. В центре она очень нигде такая Странная. вот ответа вот вообще. Помните, за краевой больницей строили парковку на 150 а. автомобилей, которая на сегодняшний ну, момент, краевой, да, да на се... она виду. на сегодняшний момент до сих пор посыпана щебенкой, и туда вмещается не больше 50 автомобилей. Я приезжал туда, считал, сколько туда плотную Вплотную встает автомобиль. Там вроде стали асфальт класть, но ну, по направлению туда к Сейчас парковке. уже поздно, уже зима. По направлению к парковке именно сам заезд асфальтировали для того, чтобы был проезд в оба направления, потому что там очень узкий проезд был. Ну и все, на этом Вы, закончили. Слушай, я хочу понять, то есть у нас есть инвесторы, которые готовы строить за свой счет многоуровневые парковки, да. но почему-то им не дают этого делать. Ну, скорее всего, земли хотят отторговать не под назначение под парковки, а, возможно, под строительство, а это же дороже. Ну, строительство парковок, это... А, строительство вот. домов. Е то есть, получается, получается земля будет дешевле, вот, земля под, под парковки, парковки дешевле, да. чем... Техническая под, под... земля стоит дешевле, чем для жилья. Работать заработать пойдет. денег, да, первый вопрос. Егор, есть еще какая-то очередная страшилка, какой-то очередной сговор эвакуаторщиков и таксистов? Да, мы проводили рейд, выявляли тот факт, когда... А ты расскажи вот то. Изначально к нам обратились автовладельцы, и озвучивал и депутат Сенченко о том, что когда эвакуировали его автомобиль, он приехал на эту площадку, там бегают собаки непристегнутые, все в цепях в колючей проволоки пускают по одному, люди стоят мерзнут, ждут к следующей очереди, когда второго запустят. Мы по данным всем фактам провели рейд, выявили о том, что людей, даже которых туда привозят, это постоянные таксисты, которые возят с одного и того же места, и даже общались с сотрудниками ГИБДД, они эту информацию подтверждали, что после того, как они увозят автомобиль, появляется тут же таксист. Он предлагает за 1500 рублей решить все проблемы, не просто довести до на место, а догнать, снять, снять машину по пути. Во время пути таксист говорит, вот видишь, там сейчас и сотрудник ГИБДД, не получится договориться, привозит водителя до штрафплощадки, говорит, вот туда пойдешь, заплатишь штраф, здесь заберешь машину, я поехал. То есть а человек, да, когда он выходит изначально и видит, что его автомобиля нет, у него первая мысль угнали, потом он звонит в ГАИ, ему говорят, ваш автомобиль не угнали, эвакуировал. Да, человек на истерике, он не, не, не может при, принять да, нужные меры, а тут же стоит таксист, добрый такой человек, который говорит, я тебе сейчас все помогу, все сделаю. По, по всем этим фактам э, там и по организации э, пункта полиции, который там существует, и по самой парковке, и по квитанциям, которые выписывают рукой за эвакуацию. По всем этим фактам мы на сегодняшний момент написали в прокуратуру, будет производиться проверка, и тогда мы узнаем правду. Но факт того, что существует договоренность между таксистами и эвакуаторщиками, он подтверждался на наших рейдах, когда едет таксист, который только что подвез клиента, как так называемого, своего. Встречается с эвакуатором, о чем-то разговаривают они дальше И он продолжает движение То есть они договариваются, куда он дальше поедет ну, да, Шо, Денежки, идти, мать, денежки пай, потом блядь. делят между собой э, Слушайте, сто... но об этом все знают И так все молчат. Сзади меня стоял автомобиль Я зафиксировал один из таких автомобилей Это Mitsubishi Colt синий э, Он прям... Э, сзади меня стоял автомобиль Nissan X-Trail к нему подъезжал вот этот таксист, говорит, а что тут случилось? А до этого ТВ-центр туда приезжал. А, и говорит, да, тут журналисты были, едь дальше работай. То есть у меня такое подозрение, что там целая крыша, какая-то мафия. Слушайте, ну а с точки зрения, я понимаю, что это непорядочное с человеческой точки зрения, а с точки зрения закона, разве это и нарушение какое-то? А... Ну, подъехал, он предложил Ну, если проказ... не доказуемо, говорили... да, не нарушение. А что доказуем? Приехали, предложили тебе добраться до штрафплощадки на такси за деньги... Ну, вообще, где, где, да, зато где, где, да, за, за стоимость 150 рублей, а таксисты... Но таксист может любой ценник заламывать. Это и... понятно, но здесь, э, вот с моей стороны, как я это вижу, Нет, это, это, свинство, ситуа... свинство... это ситуация как мародеры, да, вот у человека горе, а он этим еще и пользуется. Это как э, теракт в Москве, да, когда таксисты увозили в пять раз дороже, чем обыкновенно с аэропорта, а при этом при всем в Париже бесплатно таксисты увозили э, с места теракта. Ну, вот здесь о чем говорить ну вот, к сожалению, у нас такие таксисты Нет, общем, просто я понимаю, Стас о том, как, как это наказуемо думаю, как будет, это если можно, под закон можно, не да. попадает Наказуемо, если будет выявлено именно факт договоренности эвакуаторов с таксистами О том, что они действуют именно по договоренности Тогда, естественно, будет привлечена мне кажется, с эвакуаторами вообще какая-то вот огромная проблема Да вообще. если бы работали бы, это... вот как мы изначально предлагали, муниципальные службы эвакуаторов, сама штрафплощадка находилась в центре, цена была бы фиксированная, никто бы этим не занимался, люди бы даже пешком бы доходили до этой штрафплощадки и забирали свой автомобиль ну а да, там еще, когда на штрафплощадку попадешь, там еще больше начинаются, да. На сегодняшний момент она, одна. она находится том, нет, у нас две. Одна на этом берегу, вторая на том. Но больше всего эвакуируется с этого берега, и штрафплощадка находится на промысловой. Это около железной дороги в северном, то есть самой такой глуши, там даже дорога в плохом состоянии. Не дай вам бог, тем более в такую погоду туда попасть. Да, лучше все-таки предостерегаться. Знаки 3.27 мы скоро, надеюсь, уберем. Те, которые попадают под зону действия парковок, и таких случаев будет меньше Егор, напомни, если водитель пришел в момент еще не погрузки автомобиля на эвакуатор Он имеет право он общем... имеет право снять При условии, если эвакуатор и сотрудник ГИБДД не послушается Штраф эвакуатору, по-моему, 40 тысяч сотрудника ГИБДД лишение. А если уже погружен автомобиль на эвакуатор, значит все уже В любом случае, если движение, даже он погружен, даже если он подошел хозяин он признает свою вину О том, что да, он действительно нарушил Правила дорожного движения Ему выписывается на этом же месте штраф И отдается автомобиль Там просто надо снимать самому Конечно. Там, чтобы А делать. самому снимать, да? Не, а, а, нет, сама ситуация это знаете, как происходит погрузка а, Вот на одной из с Сенченко Мы перенесли автобусную остановку На речном вокзале То есть дальше И в случае был, как раз там установили знаки Тут же подъезжает эвакуатор Поднимает машину Ставит ее на эвакуатор В этот момент сотрудник ГБДД берет э, показания свидетельские У бабушки, которая там сидит на этой автобусной остановке Которая вообще ничего не понимает Она делает подтверждение, не зная того Она делает подтверждение, что автомобиль был в целом в состоянии Его погрузили в, хорошем, э, в хороших условиях Никаких повреждений в этот момент не было в этот же момент, пока эта вся там история с гаишником происходит и бабушкой, эвакуатор тут же заворачивает стрелу свою на место, тут же складывает эти лапы, прыгает в машину, начинает трогаться по пути, ему запрыгивает сотрудники ГИБДД и они вдвоем исчезают с места. При этом при всем чуть ли не врезаются там в джип. Да, слав... Миленько, миленько, что могу сказать. Ребята, не оставляйте машины там, где не надо. Потому чтобы... что все происходит очень быстро. Знаешь, что хороший совет, Юля, не оставляйте там, где не надо. А где оставляйте, а вы понимаете? Нигде да? теперь не надо. Вот везде теперь нельзя. Я, ну, я думаю, все-таки, каким-то образом ситуация в центре города э, разгрузится только потому, что ездить туда перестанут. Я реально стараюсь туда просто Центр Там, там не появляться, потому что невозможно негде встать а вот департамент И... экономики потом жалуется мы не можем получить аренду с муниципального жилья в центре потому что у нас его никто не арендует а кто будет арендовать при таких условиях спасибо большое Егор друзья мои в гостях у нас был Егор Фролов представитель федерации автовладельцев России, надо, в, движение в России да, спасибо координаты. большое Егор в следующую Вам пятницу спасибо. я думаю что-нибудь да, разрешится а, с парковками но ну, еще что-нибудь случится в городе мы об этом обязательно поговорим Редактор